Здорово, что ли, земляки! Вот я рассказывал про то, как надо спасаться от коронавирусу, чтобы не заболеть и не помереть. Да. Вот. Про эти самые маски. Ну вот кто, например, вот сейчас мода пошла такая, колоться этими вакцинами, да? Вот. Вроде того, что некоторые рассказывают, что если кольнешься, может быть, не помрешь. Ага. Ну, кто сильно боится помереть, кто хочет кольнуться, пусть кольнется. Пожалуйста. Но только имейте в виду, что вот даже сами доктора некоторые рассказывают, что хоть и кольнешься, все равно можешь заболеть. Почему? Ну, они так разобъясняют это дело, что вроде того, что Новый штамм идет, потому что пока эту вакцину, значит, сделали, пока ее доставили, пока тебя кольнули, в это время идет мутация этого самого, да, и он, новый, значит, штамм образуется, на который уже, эта вакци... который на эту вакцину уже не реагирует, вот, поэтому, поэтому, значит, вот человек все равно же заболеет, ага, так вот, на этот случай, на этот случай, что? Ну, вот эти самые штамы образуются быстро, так я понял, и будет скорость возрастать, возрастать. Вот сказали, третья волна, там четвертая волна, пятая, и эти волны никогда не кончат. Теперь, имейте в виду. Так что, если не хотите помереть, то лучше оденьте маски и сидите дома, в перчатках, в масках, очки на всякий случай наденьте, потому что я слыхал что вот слизистую оболочку глаза мухроба тоже может попасть. Да. А лучше вообще ходить с закрытыми глазами. Ну, с тросточкой вот надо тренироваться, С этой, вот как слепые ходят, да, с тросточкой. Да. И потом еще некоторые рассказывают, что маска она не выдерживает допор, значит, этой самой мухробы, когда ее вот, например, много, она такая могучая. Вот. И тогда, значит, что? Тогда надо даже и не разговаривать, рот не открывать. Вот. А в нос можно засунуть еще, на всякий случай, проспиртованные кусочки ваты. Вот. Или прохлорированные, например. Вот что, если мукрома, значит, вот пройдет через маску, она, значит, застрянет в этих кусочках ваты. Вот. Это так, это советую на всякий случай. Вот. Ну, что сделаешь еще? <дых> ну, если, значит, вот все равно вот ничего не защитился, да? Если все равно, например, помер, переживать не нужно. Почему? Потому что, ну, люди переживают что? Вот, ну, не все песни допели, не всю водку допили, не всех девушек перелюбили, например, да? Ну, девушки, про парней. Вот. Ага. Но все равно, все равно же это, жизнь она все равно кончается у всех. Никто же не родится вечным. Да. Ну да, вот что-то не успел. Ну от других болезней тоже люди помирают. И тоже что-то не успевают. Так вот что, я говорю, переживать-то не надо. Переживать не надо. Если ты, например, помер. Вот. Потому что, когда ты помер, уже все проблемы уже не твои. Там вот, например, с твоим бренным телом уже будут обращаться твои родственники или если они тоже померли от этого самого коронавируса, там найдутся люди, не переживайте, что от вас, например, закопать некому будет негде закопать, да, вот и что места не хватит на земле на земном шаре, вот это все предусмотрено вот есть, значит, сейчас строятся везде эти э, мусоросжигательные заводы, да, вот Мусоросжигательные заводы, они, значит, можно их использовать очень быстро для сжигания этих самых трупов, например. Вот. Поэтому не переживайте. Все будет нормально, все будет чики-пуки. Мы, как в Индии, например, мы же все-таки страна технологическая какая-то там, да, вот, в Индии что, вот, показывают в телевизоре, на кострах ложат бедолаг, значит, да, которые померли, и жгут их, значит, там, ванизм такой, а у нас нет, у нас мусоросжигательные заводы, в это дело запустят, вот, ну, кто живой останется, да, вот, и, значит, аккуратно все это, а, говорят, что воздух будет там, это, дым будет там фильтроваться, вот, ну, а, вот так вот, короче, так что, все будет нормально, все будет щеки-пуки. Вот. Вот рассказывают, как же вот, если ты, например, цельный день в маске ходишь. Ага. Как, например, кушать. Ну, кушать, да, придется. Но кто-то может перейти на внутривенное питание, например, пускать себе, значит, шприцом вену питание, значит, да. И что, совсем пока не придумали? Ну, люди, я, наверное, думаю, работают над этим вопросом. Ага. Потом, значит, вот, если быстро-быстро, например, ты покушаешь, да, быстро-быстро, то у тебя, значит, вот, время, значит, за короткое время много мухромов тебе в рот не полезут. И ты, значит, что можешь? Ты можешь одолеть их, потому что, если их мало, если их мало, то ты их одолеешь. Если их сразу много залезет в тебя, то ты можешь их не одолеть. Поэтому кушать надо быстро. Вот. И можно, чтобы вот, когда ты, например, маску снимаешь, одеваешь ее, это долгая история. Надо сделать молнию, вот, молнию, раз, молнию открыл, и, значит, там быстренько покушал, да, и потом раз, эту молнию застегнул. Сначала спрыснул туда каким-нибудь этим, э, э, хлористым каким-нибудь спреем, там, что-нибудь такое, спрыснул, да, чтобы, чтобы, это самое, убить бы эту, или там, там тампоном что-то, хлоркой там протер это дело, да, чтобы вот эта самая мухробу, которая там вот застрянула у тебя там на губах, например, чтобы, вот, чтобы она дальше не пошла бы, вот, да, вот так надо беречься, и руки каждый раз, значит, там это перчатки тоже снаружи надо протирать этой самой хлоркой, да, так что запасайтесь хлоркой, спиртом, но спирт вот, если внутрь, то сильно много не надо, потому что спьяну можешь все забыть, что надо делать, и можешь сделать все не так, Поэтому только так, чуть-чуть, чтобы для профилактики, чтобы, чтобы, значит, это самое, да, вот, это все, <къем> вот, некоторые могут спросить, а как же, например, жениться, жениться-то охота, <къем> жениться, молодые люди жениться хочут, вот, ну, женился, да, а вдруг она заразная, или ты заразный, она же сразу не определяется, это зараза, там время надо, выдерживать, а вы сразу раз и в койку, нет, если поженились, значит, в разных койках спим, спим в разных койках, и, чтобы, значит, не ближе полутора метров, а лучше еще дальше, потому что вирус мутирует, и он становится крепше, и может даже он эти полтора метра уже преодолеть уже, да, они тоже чемпионами делаются эти вирусы, ага, вот, и поэтому, значит, ты кровать твою ставишь в одну комнату, а ееную кровать в другую комнату. Но это если у вас, значит, две комнаты. Если у вас, значит, одна комната, то, значит, надо будет снимать отдельную квартиру, чтобы, значит, жена, та невеста, жена, ты, чтобы в разных квартирах обитали. Вот. Ну и вот некоторые целоваться любят ну, через маски целоваться, ну, как там, поцеловаешься, да, ну, можно попробовать, на да? надо прохлорировать эту маску, да, и потом после целования на всякий случай ее сменить сразу новую, потому что некоторые вирусы, некоторые вирусы, они очень легко приспосабливаются к этой хлорке, мутация идет, они мутируются, да, и вот они, значит, могут такие вирусы попасть, которые, значит, даже не, несмотря на эту хлорку могут проникнуть в тебя, и ты тогда точно... Заболеешь и погибнешь нафиг, вот, так что, вот так вот, ребята, держитесь, не поддавайтесь, ага, ну, на этом пока все, спасибо за внимание и хе -хе, до свидания, не болейте мне, ребята.